Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить мини-тортик. У меня уже готов бисквит, такой малыш. Он диаметр 11 сантиметров и высоту 6 И уже готовый крем-чист на масле. Бисквит нарезаю на коржи. Получилось 4 коржа. Взяла немного крема, буквально по столовой ложке. И буду окрашивать в разный тон. начиная от светло-розового. И такого темного насыщенного. Сюда добавляла каплю бордового, чтобы получился более насыщенный цвет. И начинаю сборку торта. И убираю в холодильник. Покрываю теперь черновым слоем. И затем снова уберу в холодильник. Так, использовала я вот такие вот формочки, розы и вот такое сердце с голубями. Немножко, когда ставила в морозилку, у меня зубочистка съехала в сторону, но я переделать уже не буду, оставлю как есть. Дополню потом кондурином такие вот розочки красивенько. Тортик у меня хорошо охладился. Теперь можно поковать чистовым слоем. Я буду этим же цветом белым. Так, тортик выровняла. Взяла совсем немножко крема и окрашу в те цвета, которые у меня внутри. И здесь такой более насыщенный розовый. И теперь с помощью мастихина добавлю на боковую часть цвета. Беру кандурин плотное золото, и теперь мне необходимо прокрасить детальки, какие я хочу выделить. Вот такой получился, как медальон. И в торт я хочу добавить немного брызг золотых. Плюс оформить немножко подложку. медальончик вот так и розочки Вот, в принципе, то и все, тортик готов. Что я хотела, у меня все получилось, поэтому, если вам идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, пока-пока.